Все великие дела, если вы реально хотите круто продать, если вы хотите создать продукт, который, здесь есть предприниматели, здесь есть предприниматели, те, которые, ну, у вас свои какие-то дела, бизнес. вот парни, девчонки, если вы создадите продукт, в который верите тотально, с которым соединены, который кайфуйте, да это не отменяет техник продающих, да это не отменяет всего остального, бизнес-система, модели и так далее, но если вам надо умножаться на 10, а не на 0,5 или на 2 там, да, к концу года вместе со всеми, то надо найти себе то, что является тотально вашим. И все великие дела, они, конечно, не в формате зажимания того, что у меня есть, делаются. А как? Если мы хотим большое дело сделать, надо его вот так как-то делать. Раскрывайте ручки.